Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Российской науке заморозят финансирование на 5 лет. Ускорять экономику до так называемых мировых темпов и совершать технологический рывок, как того требуют майские указы президента, правительство России планирует без существенного увеличения расходов на гражданскую науку. Ежегодно власть имущие при капитализме все больше замораживают навсегда всевозможные социальные гарантии под очередными благовидными предлогами, которые потом и кровью были отвоеваны нашими предками. В связи с распространением в Китае коронавируса в Забайкале медицинские маски подорожали почти в 10 раз. Как заявила заместитель председателя правительства региона Аягма Ванчикова, цитирую, «У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей». Конец цитаты. Кроме того, жители Дальнего Востока заявили о резком скачке цен на продукты на фоне ситуации с китайским коронавирусом. Овощи и фрукты серьезно подорожали во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Горожане отмечают, что цены выросли в 2-3 раза. Например, килограмм помидоров в местных торговых сетях сейчас стоит больше 500 рублей. Эпидемии, войны, катастрофы при капитализме всегда оценивается как время самого лучшего заработка, на бедах всех остальных. Что мы и видим уже сегодня при информационном нагнетании страха о распространяющейся болезни в Китае. Северокавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама Чмо», а также биту, мангалы, обычный и разовый брелок икону молитвы водителя и брелок для ключей ВИП знак такси. Всего в тендер вошли более 10 тысяч позиций. Бюджет буржуазной России словно кормушка, добравшись до которой, чинуши выполняют любые свои капризы от автомобилей бизнес-класса до наклейкой брелоков для ключей. Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной. Аудиторы проанализировали стратегические планы федеральных ведомств на 2019-2024 годы и обнаружили, что ни один из них не соответствует установленным требованиям, так как в их планы включены только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%. Вот такие они, эффективные капиталистические менеджеры. Они не только не выполняют план, но и намеренно его занижают. При этом в свое время постоянно обливаемые грязью советские органы власти умудрялись организовать работу так, что Госплан не только выполнялся, но и перевыполнялся при высоких и жестких требованиях и надзоре. Как заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, последствия коронавируса могут обойтись экономике в Российской Федерации в 1,2% пункта роста. Но за счет других возможностей этих потерь можно избежать и даже нарастить темпы роста. Буржуйские прихвостни из раза в раз обещают наладить экономику, нарастить темпы роста, начать импортозамещение. А раньше они делали это на фоне начавшихся санкций, теперь на фоне эпидемии в Китае. Только вот обещания так и остаются обещанием. Товарищ, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее.